Или в данном примере конкурсный управляющий ускоряет рассмотрение заявок? Спасибо! Подать заявку раньше начала выбранного этапа вы не сможете. Заявка подается именно в заданный интервал времени в прописанный период. К примеру, если этап начинается 10 октября в 15.00, то к этому времени, 10 октября в 15 часам, вы загружаете все документы и саму заявку на площадку. Задаток уже должен быть перечислен, в идеале делать это заранее за несколько рабочих дней, чтобы он успел дойти. Заявка, поданная раньше 10 октября в 15 часов, учитываться на данном этапе не будет.